Беспокоит меня мой сын, я сильно больна, могу каждый день уйти в мир иной. А сын деликатный, чувствительный, как девочка. Есть такой тип мальчика, ему 28 лет, живем за границей, мне страшно его оставить одного. Не бойтесь, у него хорошая судьба будет. Что мне делать? Это не он помогает мне, а я ему. Как помочь ему эзотерически стать смелым решителем? Не нужно. У него будет очень хорошая судьба. Отца у него не было. Не бойтесь за него. И даже если у него отца не было, если он такой, как девочка, ничего страшного, он хорошо будет жить. У него хорошая судьба. Сын работает, потому что так надо, но он не занимает... Не понимает значения денег, попросту не понимает. И не нужно не переубеждать его, он проживет жизнь богатого человека, везучего. У него будет свое имущество, он будет очень успешным человеком. Не нужно никак помогать, все хорошо. В вашем случае не стоит беспокоиться. Андрей Андреевич. Скажите, обряд Золотого Будды можно проходить с родной сестрой, если заплатила одна, обе кайласовки можно? У внука начала болеть яичко, у него работа связана с тем, что он 14 часов на ногах. Как можно помочь ему? Пусть завариваете ему мускатный орех, одна чайная ложка на стакан, кипятка, пусть принимает мускатный орех по стакану два раза в день 30-60 дней. Также прикладывает вот такую марлечку к яичку, смоченную таким мускатным орехом. Можно смазать, пусть пьет рутин, легко хода. Пусть смазывает, можно попить аскоротин аптечный пусть смазывает вариковазиновой мазью моей, Илья на спине или хотелось сделать тату на руке с рукой Фатимы без глаза. Вместо глаз сделать стеконечную звезду. Не нужно на руках делать татуировки, это все не очень хорошо. Вот серьезно вам говорю, не делайте. Ваджу можете.